Возможно, вы когда-нибудь слышали слово «шовинизм», но вопрос в другом, а вы задумывались над тем, что такое шовинизм? Чтобы долго не думать и не гадать, лучше всего посмотреть вот это вот короткое информационное видео. Обещаем, будет интересно. По своей природе происхождения, шовинизм — это идеология национализма с французскими корнями. Ее суть заключается в том, чтобы проповедовать национальное превосходство с целью обоснования права на дискриминацию и угнетение других народов. Истоки этого явления берут свое начало еще с наполеоновских войн. История гласит о том, что в армии Наполеона в период 1799-1815 годов служил солдат Николя шовенс Рашфора, который был самым ярым и самым преданным сторонником Наполеона. Он все время носил наполеоновский символ, фиалку и попросту боготворил своего императора, невзирая на нищету и полную разруху вокруг. Из-за своеобразных идеологических взглядов солдата Шовина в его честь было создано словесное обозначение идеологии и политики воинствующего национализма. Но неспроста имя этого простого и, по сути дела, никому неизвестного солдата превратилось в такой популярный в использовании термин. Значит, он своими действиями и агитациями влиял на массы, а такое влияние говорит о весомом таланте словесного влияния. Научная литература подает информацию о том, что впервые слово «шовинизм» прозвучало в начале 1840-х годов в Адевилле. Со временем это выражение пришло и в статьи литературных критиков Теофиля Готье, а затем сент бева к началу революции 1848 года шовинизм, как массовое течение, уже полностью сложился. А вот в наше время термин «шовинизм» широко употребляют не только во французском, но и в английском, немецком, испанском, итальянском, польском, чешском, украинском и русском языках. Подписавшись на канал, ты в десяточку попал!